Здравствуйте, с вами Надежда Пердова. В этом уроке я покажу, как скачать, установить и работать в программе для скриншотов Lightshot. Заходим в браузер Google Chrome, переходим на официальный сайт Lightshot. Ссылочка будет под этим видео. Нажимаем кнопку скачать. В левом нижнем углу видим, как скачивается программа. Так, установщик программы скачался. Теперь нам нужно перейти в папку, где он сохранился. Дважды левой кнопкой кликнуть по установщику. Открывается у нас контроль учетных записей пользователя. Нажимаем кнопочку Да. Выбираем язык, нажимаем кнопку ОК. Принимаем условия соглашения. Нажимаем кнопку Далее. Идет установка. Яндекс браузер нам не нужен, поэтому снимаем галочки. Менеджер браузеров можно оставить нажимаем кнопку готово справа у нас появился вот такой маленький значок кликаем по нему один раз левой кнопкой выбираем область которую мы хотим сфотографировать то есть сделать скрин здесь есть инструменты справа которыми вы можете воспользоваться вот это карандаш то есть вы можете что-то нарисовать здесь написать это линия, которую можно провести, подчеркнув что-то. Просто нажимаете левой кнопкой на инструмент, вот допустим, стрелочка, куда-то она ведет. Вот сюда, допустим, провели по экрану и отпустили. Можно написать текст. Можно выбрать цвет, каким это будет написано. Вот, допустим, желтый. Нажимаем «Ок». И текст пожелтел. Также можно стрелочку снова взять, провести, она уже будет желтой. Можно какой-то объект обвести прямоугольником. Это очень легко. Левой кнопочкой нажимаем на инструмент и таким образом делаем. Теперь, чтобы сохранить ссылкой, которую можно потом передать любому человеку, он по этой ссылочке кликнет и откроется вот этот скриншот. Нажимаем на облачко. Идет сохранение. Нажимаете кнопочку «Копировать» и в буфере обмена у вас остается ссылка. Теперь вы ее можете дать кому хотите, чтобы человек посмотрел этот скриншот. Для того, чтобы скриншот можно было сохранить у себя на компьютере в виде картинки, нажимаете вот сюда сохранить левой кнопкой мыши один раз выбираете место, где хотите сохранить вот допустим на рабочий стол нажимаете сохранить пожалуйста, скриншот у вас есть если вы дважды кликните левой кнопкой по нему то этот скриншот откроется и вы будете его видеть вот так работает Лайтшот а теперь я покажу, как установить расширение Лайтшот для браузера Google Chrome спускаемся вниз до универсальных инструментов нажимаем на chrome вы также можете установить для firefox ну и для опера нажимаем chrome появляется новое окно нажимаем установить нажимаем установить расширение и расширение установилось. вот видите в правом верхнем углу появился такой же значок пера видите для того, чтобы его запустить, нужно на него нажать. Один раз левой кнопкой. Все, пожалуйста. Нам, нам предлагают уже выбрать область. Мы ее выбираем. Все остальные действия те же самые. Панель управления и панель инструментов. На этом все. Пользуйтесь. Это очень удобная программка. И до следующих встреч.